Всем привет! Меня зовут Фания Сахарова и сегодня я буду экспериментировать. Сегодня я буду писать свой первый автопортрет через зеркало. Буду на себя смотреть через зеркало, писать с натуры. И я решила снять видео на эту тему. Вообще я давно хотела так попробовать. Но думала э, снять видео, когда я уже в этом немножко э, стану сильнее, буду знать, что говорить больше, тогда сниму видео. Но я решила э, это сделать с первого раза, проговаривать свои мысли, рассказать пару секретиков, советов, как подойти к этой задаче, э, так что, надеюсь, видео получится, надеюсь, получится картина. Ну, по крайней мере, это будет ценный опыт. Холст у меня, я принесла и тюник. Холст у меня, по-моему, 60 на 40. Так, на палитре куча красок. Взяла дополнительный тюбик белил. Я пишу не в мастерской, поэтому я э, в этом смысле немножко тяжеловато, потому что если что придется бегать, э, пишу я в гардеробный своей, потому что здесь у меня огромное умное зеркало и хорошее освещение. Я выбрала для себя место, где я буду писать. Э, Несмотря на то, что на улице день, через несколько часов уже стемнеет, и освещение поменяется. Поэтому я и вам советую сразу же, допустим, если понимаете, что вы не успеете, что скоро стемнеет, сразу же переходить на искусственное освещение, чтобы вы потом не мучились, не терялись, не знали, что писать. Второй момент. Я вам советую найти аналогию, подсказку, на что опираться. Маленькая зацепка, она всегда должна быть. Я всегда за то, чтобы копировали, чтобы учились у старых мастеров, потому что за вас уже все решено. За вас уже решена композиция, за вас уже решено свет, тень и так далее, положены все рефлексы. Вам только нужно это положить, и это заметить, и это запомнить. В автопортретах точно так же. Если вы пишете женский автопортрет, то у Серебряковой огромное количество портретов с разным освещением. Создайте или, или сначала... Может, выберите какую-то задачу портрет, создайте себе такое освещение, как и у нее, и подсматривайте, потому что там вы поймете, какая там тенечка, где тут всякие подчерки, что, как, почему. Вам будет намного легче, даже можете идеи рефлексов подсмотреть, и вам свое изображение, то, что вы видите, нужно перевести на язык этого художника, нужно сработать как будто вы онлайн э, такой какой-то редактор э, вам в голове нужно это все решить это этому тоже нужно учиться переводить э, на язык живописи свою живопись вот э, то что вы хотите написать итак Освещ... Я сейчас повернусь, я буду смотреть в эту сторону, тут у меня зеркало, справа от меня освещение, главный свет, вот, примерный ракурс я уже нашла, буду ему следовать. Я пыталась сфотографировать, как я сижу, как я выгляжу, но у меня ничего не получилось, потому что эм, ну, фотография она не видит то, что я вижу с натуры. Я примерно сфотографировала вам, что я вижу, но это, конечно, не совсем то. Это не совсем то, и, ну, собственно, это не важно. Это не важно, главное то, что я буду проговаривать, и с чего я начинаю. Может быть, это будет не совсем верно, но я так чувствую. вот. Начнем. Поглядываю на себя. Я работаю сидя, мне так удобнее. Потому что стоя мне здесь даже и работать будет тяжело. Если бы я была в мастерской, там бы у меня были созданы условия. Ну, как-нибудь через некоторое время, конечно, там зеркало появится. Правильное зеркало, в правильном месте. Так что будет легче, а пока. И сидя тоже неплохо. Так, смотрю на себя, смотрю на холст. Буду работать на простом разбавителе. Выгляжу я максимально естественно. Никаких стрелочек, никаких ярких губ. Даже сережек нет. Простые распущенные волосы. Белая рубашечка. Ну, потихоньку начинаем. Я беру разбавитель. Белила. Палитра у меня немножко грязноватая. Так что придется немножко избавиться от цветика. Сейчас запачкаю все себе в комнату. Буду отмывать потом. Так, белила. Английская красная и охра. Такой разбил, разбил. Средняя кисточка. Рядышком замес больше уходящего в охру. Этот получился в английскую, рядом замес уходящий в охру. Я, конечно, пыталась камеру настроить так, чтобы и холст был виден, и палитра, но у меня не получилось. Так что, извините, я буду просто проговаривать, какие цвета я замешиваю. Так, что-то такое... Белеса хрянная у меня есть. Я буду набирать пятно, пятно своего лица. А, Где-нибудь пока вот, практически посередине. Вообще такое просто пятнышко наштрихую. Так. Аккуратненько, аккуратненько. ошиблись немножко, поняли, что лицо увеличили или еще что-то. Это не страшно. Масляная живопись, масляная краска, она и... Так, наверное, съехала. Больше к серединке. Она и прекрасна тем, что вы можете все исправлять. Вот вышли немножко за край, взяли кисточку с фоновым цветом, какой у вас фоновой цвет, от... О... отъели от лица. И все, и пишите дальше. Так. Вот такое примерное пятнышко моего лица телесного цвета. Все время теряю свой ракурс. Шея немножко виднеется из-под рубашки шея ухо может я потом его прикрою волосами но пока пускай она будет открытое я оно мне э, помогает ориентироваться под челочкой тоже я пока э, ну наберу Лицо, хоть у меня там она практически вся челка прикроет мою, мой лоб. Вот такое вот примерно пятнышко появилось. Второе крупное пятно на моем лице, на, на мне, на, в моем портрете, это, конечно же, волосы. Темные, темные волосы. Это коричневый, марс коричневый, темный, прозрачный. А Кроплак розовый, прочный. Даже голубую замешивать пока не буду. Вот этой теплой темнотой я наберу, наберу пятна, пятно своих волос. Или даже нет-нет. Сейчас, нет. Лучше примерные-примерные черты лица. Та, та же самая краска, коричневый плюс розовый, только чуть-чуть разбелить. Чуть-чуть разбелить. И давайте немножко, чуть-чуть определимся, с пропорциями так вот подбородок мой пока такой просто линия линия идет куху. Вот примерная линия челюсти пускай она будет такой широкой не надо пытаться уже все вырисовывать окончательно работаем толстыми линиями, огромными пятнами. Линейный рисунок такой сложный, он приходит вообще в самом конце. Вот пятнышко это теневая моя под, ну, в ухе. Тогда вот здесь у меня волосы. Вот они идут. Тут я точно знаю, что у меня челка. К уху у нас всегда прикреплен носик. В любом портрете, на уровне мочки, у нас ухо. У, ой, на уровне мочки у нас нос. Перепутала все. И набираю я его не носиком, не линейным рисунком, а пятнышком. Пятнышком, тенью под носом. Вот что-то такое вот. Так, потом... Слишком коричневый, наверное, ну Потом пятно губ у меня. губ тоже пару пару черточек пару черточек пятно губ глаза где-то где-то здесь мои вот эти ямочки глаз глазные впадины теневые где-то они у меня тут. Не надо пытаться с первого раза положить это все идеально, ошиблись, ничего страшного. Работа, э, написание картины — это бесконечный поиск, это бесконечная э, борьба. Э, борьба с правильным рисунком, с правильным или неправильным. Наберу пятнышко. Волос, вот моя челка длинная. Самое главное в портрете не съесть голову, что под волосами, под кожей у нас череп, и не надо его съедать, что часто так бывает, что я не знаю, получится ли у меня. Не съесть его. Но я сама знаю, много раз слышала о том, что видела, что очень часто съедается голова, съедается череп, такой какой-то неправильный становится, как будто половину головы и нет. Вот, Надеюсь, я этого не допущу. А если допущу, то я потом исправлю Сейчас пока сложно о чем-то судить. Тем более, еще раз повторяюсь, повторяюсь, я пишу подобным образом первый раз. Куда-то туда мои волосы уходят. Ладно, пятно волос как бы есть, самое главное, это нужно набрать тень в цвет тела, который мы набирали, добавляем тень. Я возьму это коричневый, Марс коричневый. И разбиваю лицо на свет и тень. Разбиваю лицо на свет и тень и смотрю на то, что новички любят разворачивать лицо. Для них сложно понять, что бывает, допустим, что ученики, ученики они начинают... Начинающие, они начинают делить лицо пополам. Вот, допустим, да, лицо, вот здесь оно пополам, потому что посередине нашего лица нос. Ученик всегда начинает сдвигать нос к центру, он начинает разворачивать лицо. Это самая главная проблема. И у меня то же самое. Поэтому смотрите чтобы вы не разворачивали лицо ни в своем портрете с натуры, ни вообще в другом любом портрете. Поэтому левая часть лица у меня в теневой находится. Я эту теневую набираю. Вот здесь она где-то заканчивается над галочкой, над губой под губами есть теневая на подбородок идет тенинка и уходит она куху уходит куху и шея у меня точно также тянет светлый участок у меня вот, вот здесь у шеи шеи совсем чуть-чуть у меня видно итак Еще вот это я уже набрала. Из-за того, что у меня длинная челка, она мне на глаза дает тень. Особенно в таком освещении. Вот на глазах у меня тень. Смотрю соотношение. Здесь столько, здесь столько, здесь столько, здесь столько. Чуть ли тоже не пальцем смотрите, иначе рисунок съедет. По-моему, я переборщила. Так, я себя слишком перевернула. Ай-яй-яй. Придется переворачивать... Лицо. Нет, не хочу, не хочу. Мне этот ракурс больше, больше нравится и для меня проще не буду. Передумала. Так, вот такие вот пятна. Тут у меня тень у губы. У меня там бугорочек, и поэтому под этим бугорочком тень. Скулы намечу. Так, снова намечу. снова глаз, снова пятно глаза, какая-никакая тут у меня в робочках виднеется. цвет Все-таки я исправлю. Мне нужна, чтобы у меня тут был световой участочек. Все-таки это красиво, от этого никуда не уйти. Главное сейчас быстренько набрать рисунок, все, все, что мне нужно, а дальше будет легче этого придерживаться, уже когда рисунок есть, и за эти края ты не заходишь. Так что... Набрать основной рисунок, вот этот ракурс сохранить, это, наверное, самое сложное. Потому что хочешь, не хочешь, голова поворачивается. Сидеть немножко сложновато. Слишком высокая слишком длинный нос у меня такого длинного носика нет Это не теряйся у нас. Натираю самые темные пятна, это глаза, ноздри, теневая под носом. вот просто подобного плана. Активная теневая вот, вот эта вот ямочка под губой. она переходит от менее активную теневую левой стороны лица тут у меня такой у носа участок света я его возвращала все это время тенит у меня вот здесь немножко у носа под губой у губы, это я уже проговаривала. Вот тут у меня тенинка это от, от челки у меня. Вот глазом у меня хорош, хорошенькая теневая. Такая прям. Ну, скулы. же шире расстояние чуть-чуть мучка -чуть видна Подушки. Так, немножко продвинусь дальше. Рубашечку наберу, чтобы не сидеть на лице, только. этот воротничок миленький пока набираю пятно никакого супер линейного рисунка нет пока такие пятнышки? Так, на такой примерный рисунок рубашки оглядываюсь. куча складок, складок и складок потом Возьму большую кисть и большой кистью добуду волосы. Здесь вот такой вот прием, за счет волос можно подчеркнуть линию лица. излишне, но там, там у меня будет фон. Ну, я так для себя занималась теневыми, теперь наштрихую световое вот, допустим у меня под носом и над губой вот у меня есть там светленькая светленький участок я его добываю это белила плюс охрая может чуть-чуть немножко желтого потому что свет желтит тут тут у меня уже есть на носике есть площадка она светлая может не такая светлая я потом убавлю этот цвет вот здесь вот чуть-чуть сетика тут и такой полусветик Вот здесь вот этот переход Брыжок же так идет. Вот, она у нас поднимается. Самое главное мне в моем, в моем носе обозначить горбинку. У меня не просто линия, она у меня ломается за счет моей горбинки. Очень часто смотрю, что от, от этого бугорка девушки избавляются. И не понимаю почему. Площадка. Штрихуем ее в том же направлении, как она испускается к щеке. Лицо у нас цилиндр. Поэтому штрихуется он по кругу. Эти линии идут наверх к носику. этот нос. мысль, как, как, которую я не проговорила, почему мы рисуем, почему мы должны рисовать это автопортреты, это не то, не из-за того, что мы так сильно себя любим, мы должны рисовать себя любимого. Совершенно нет. Для тех, кто любит портрет, хочет освоиться в портрете, для того идея личных автопортретов через зеркало, она просто идеальная если у вас есть конечно человек который вам готов целыми днями позировать по несколько час... по несколько часов в день и постоянно я за вас рада что у вас есть такой человек и что у него красивое даже самое главное не красивое лицо а живописное лицо что его писать хочется тогда я за вас рада вообще супер отлично Пишите этого человека, тренируйтесь на нем, Но часто так выходит, что нарисовать-то некого, или человек соглашается, что типа «да, да, давай рисовать, нарисуй меня», а сам не выдерживает, потому что сидеть, позировать — это тяжело. Человек не выдерживает. Все, мы остались без натурщицы, натурщика. Я хочу очень сильно нарисовать с натуры Игоря. Но об этом пока и речи не идет, потому что он вообще не способен высидеть. Вот. Ребенок мой еще маленький. А даже когда подрастет, ей это тоже будет очень скучно. Кого мне рисовать? Подружки все мои далеко, подружек толком нет. Кто бы мог позировать, тем тоже, допустим, некогда. Ну, кого рисовать? Приходится тренироваться на себе. Так что идея автопортрета для нас, для, для нас художников, художников, которые любят портрет, хотят освоить портрет, идея автопортретов, она отличная. Пальчиком всегда в себе помогайте. Сложно у меня нос, конечно. Сама сижу, мучаюсь. Ну, да, практически мучаюсь. На самом деле, это огромное удовольствие. И вы, если начнете писать свой автопортрет, вы сами поймете, как это классно. Так что забудьте, что я сказала, что это тяжело. Это совсем не тяжело, это одно удовольствие. губы cool, Я пока фон немножко добавила просто пятна просто настроение потому что всю картину нужно писать и поэтому чтобы на мне немножко уже лицо так поддерживала я нарис добавила фон а потом я его конечно уточню там немножечко порисовываю сейчас пока главное лицо так, взяла кисть, есть светлый, теперь у меня есть для темных кисточка. Пора продолжать работать с лицом. Вас сажусь удобно. Верхняя губа и часть нижней до вот этого вот момента, оно, они находятся в теневой. Немножко к глазам перейду, то глаза практически не тронуты. В эту темноту, которую я набирала теневую, возьму умру. Ладно, с этим поторопилась. Тот же самый замес теневой. что здесь есть бровочка и здесь она есть что она чуть-чуть у меня проглядывается из подчелки теневая глаза вот здесь она Конечно же нижние века обозначиваем. Сразу же здесь обозначиваем. где вы влезли? Здесь обозначиваем. взять цвет потемнее и к кумбру добавить и уже верхнюю темную линию пытаться попытаться положить допустим примерно так пока Глаза у меня маленькие поэтому здесь я даже их увеличила поэтому смотрите и вы стараетесь сохранить естественность глаз и естественность губ не сделать слишком маленькие губы, не сделать слишком большие не надо уходить в уменьшение если вы себя приукрасите то ничего в этом ужасного не будет. Пока вот такой вот. Все это пробные линии, это все черновик еще пока. Стараться, конечно, максимально близко сработать. Ну не переживать, если немножко не то или не получилось, чуть-чуть ну, не получается, глаз устал, спина заболела, ноги болят, идите попейте чай. Через какое-то время вы вернетесь, все у вас уже будет совсем, совсем другое настроение, другое видение. Вы увидите все свои ошибки. Не надо все рисовать там до последнего бугорочка, родинки, какого-то там прыщика, покраснения. Не надо. Обобщайте, все обобщайте. Смотрите на себя в зеркало и щурьтесь. Это самое главное правило в живописи. слишком далеко глаз у меня ушел Бесконечно еще рисунок, ищу, теряю, что-то исправляю, что-то наоборот нарушаю. Так что идет бесконечный поиск. Thank you. так я сфотографировала свою работу на телефон и через телефон как я уже говорила очень многое становится понятным. ты начинаешь видеть недостатки своего портрета своей работы ты не только портрет вообще любая задача она становится заметной эти все ошибки поэтому всегда пользуйтесь этим способом. Вот даже из-за того, что в одном из окон ок окно открытое и уже темнеет, даже свет немножко поменялся. Все линии они стали намного контрастнее. Линии, пятна. Это потому что меняется освещение в одном из окон. Так что я вам советую все окна закрыть. добавлю рефлексов то без них скучно вот так вот. это рефлекс на теневой на подбородке из-за светлой блузки этот рефлекс он и наверх поднимается. Снова сбиваю линии, даже когда оповещается, становится лучше, потому что я чувствую, что с ними что-то не так, что-то не то, исправить я пока это не могу, ну или пока еще не исправила, вот поэтому я... двигаюсь аккуратно. И сейчас я буду добавлять свои самое любимое, самое-самое любимое в портрете, это рефлексы, помимо вот подобных такие рефлексы цветовые. Сейчас зайдет голубый и зеленый в портрет. И вы увидите, как он сразу же обогатится. Это будет совершенно другой другое тело, другое лицо. Так, если не ошибаюсь, у меня на палитре здесь цирулиум. Я вмешиваю его чуть-чуть. Вот он у меня. Это вот голубая красочка. Вот эта вот. Этот секрет я узнала от Ивана Слави... Славинского, когда была у него на мастер-классе. По-моему, два раза я у него была. Для один раз. Не помню. По-моему, два. Он сказал, что в цвет тела добива... добавляешь цверую, и тело начинает так красиво зеленить, холодить, что это ну, очень классный рефлекс на теле и я купила эту красочку так и есть это очень симпатичный рефлекс я его практически и использую глазом зелень у меня тем более у меня там такие темные круги под глазами темный Это вот площадка световая. В меньшей степени она показана вот здесь. Ну, в общем, свет не, рав... не равен свету этой площадки, потому что здесь здесь глаз в тени, слишком толстую сделала, исправлю. Глаз в тени, поэтому она не может быть такой же яркой, как и на соседнем глазе. И свет белка... Он тоже не может быть таким же светлым, как и на световой части лица. Усилить теневую. Здесь тоже увеличу, но не с самого начала, потому что густые длинные ресницы не растут с самого начала глазика, они ближе к середине. Вот здесь он может быть светлым хотя то хотя нет это что же тоже теневая из-за того что челка, челка падает свет за... загораживает он не может быть таким светлым здесь тем более но и здесь тоже так, зрачочки, то, то есть блик на, на глазике, не прям белый, с какой-то грязнинкой. И он не просто точечка, как обычно рисуют, это такой квадратичек, прямоугольничек. Тут его нет, я не вижу. Здесь чуть-чуть вижу. У меня будет где-то. Таким смещением, что ли. Вот тоже здесь можно вот такую светлинку добавить. Вот так, на на этом белке так ну и линия линия и здесь надо исправить Даже вот, вот так вот, потому что реснички есть. Только аккуратно, такое легкое-легкое подобие стрелочки. Главное, чтобы это выглядело естественно. То убираю краску, то добавляю заново. То добавляю краску, то убираю заново. Это бесконечный поиск. Какой рефлексик есть и на носике. Пока трогать не буду, то еще испорчу, я себя знаю. Немножко почищу палитру, потому что уже для светлых и не осталось места. всегда, абсолютно всегда есть такое решение светленьким подчеркивать вот здесь вот это абсолютно во всех портретах есть какие бы они ни были Вот эту площадочку, вот эту губочку подчеркивают всегда. Это нужно запомнить раз и навсегда в любом портрете. Четкими получились губы. Надо немножко их Thank you. естественно, портрет — это дело не на один сеанс. У меня нет сегодня задачи прям дописать до конца и показать суперидеальный вариант. Такого нет. Я просто делюсь с вами своими мыслями. И если вы решитесь тоже в ближайшее время на такой Пейзаж о пейзажик на подобный портрет, то вам уже будет проще. Вы уже будете кое-что об этом знать. Почему волосы пишем большой кисточкой, плоской такой, можно еще больше было взять. Я рассказывала, так что вспоминайте. Итак, я немножко подписала, сейчас добавляю вот эту дорожку света на волосах, может быть, вот так и оставлю. Картина, естественно, не дописана, портрет занимает, а, тем более автопортрет, много времени и Проблема всех портретов, автопортретов именно, о том, то, что бывает часто, что на тебя смотрит чужой человек. Почему это происходит? Потому что мы себя знаем, мы себя постоянно видим, и мы знаем каждую точечку, каждый бугорочек на своем лице. И так часто бывает, когда вот приходят на мастер класс пишут чей-то портрет. И так часто бывает, что человек смотрит на портрет, и он не узнает этого человека. Вроде бы и он, и с другой же стороны и нет. Почему так происходит? Потому что мы себя и своих близких знаем со всех сторон, каждой их родинки, точечки на лице, бугорочки, морщинки и так далее. А фотография ловит только один ракурс, один момент, одно настроение — а в автопортрете мы ловим тоже один ракурс, практически одно и то же настроение. Только фотография делается за секунду, а то и меньше. А портрет пишется несколько часов. Ну, например, в один день. Так много, конечно, пишется. Вот, поэтому насчет этого я ни капельки не переживаю. Понятно? Этот портрет больше похож на меня, чем на каких-то других девочек. Вот. Но мне еще нужно будет искать рисунок, мне еще нужно будет дополнять, дополнять все моменты, которые в первом сеансе, в первом сеансе очень сложно положить. Я их положу в, в последующих сеансах. Тем более, это мой первый опыт вообще подобные живописи. Вообще столкнулась с таким, что это такое. С каждым последующим разом мне будет все легче и легче. Так что, в общем-то, идея подобного первого сеанса, первого видео урока, первого видео сложилась. Я еще, наверное, чуть попишу. Ну и потом беру ее, пускай она досыхает. Сяду через несколько дней за нее снова. В, том же, в той же одежде, с той же прической, с таким же макияжем, с тем же освещением, продолжу работу.